Друзья, всем доброе утро! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Сегодня прекрасный праздник Пасхи Погода замечательная Солнышко Тишина Яблони скоро зацветут Сейчас покажу. Вчера у меня не получилось подключиться. и вам показывала. Друзья, вот-вот. Почти распустился. Но это колировка Персик, поэтому цветок у него не очень красивый. А более красивый цветочек обыкновенного персика, который уже цветет. Грушка скоро пойдет Вот внутри, все уже прям ждет. Вот когда тепла. Калина, Калина, красавица. Помощник прибежал. А, помощница ко мне прибежала. Это кошечка. Ну, перестали хозяева ее кормить и выбросили. Она теперь у нас прижилась. Она не говорю бездомная, но она уже с домом. А это идет ее. Это идет ее друг. О, ну, не получилось. Привет, боягуз. Мурлыка рядом Скоро ландыши Ихний домик Рыжий А это Мурлыка Это вы ее слышите Слышите Даже не знаю как зовут Но мы ее назвали Муркой На глазах, прям все на глазах. Вот я шла, вот Тюрпаны, красавцы. Пилоны. И смотрим на яблоки. Яблонька, что нам говорит. Через три дня. Через три дня такой погоду мы увидим. Яблонь. Смородина. Скоро, скоро. М -м, как пахнет! Я обожаю запах смородины. Запах прелестный. Малина. Ну, Интересно. Малинка там отходит там чуть-чуть короче красота люблю весну за то что все просыпается птицы поют ну вообще вообще вообще все классно Такая у нас сегодня, друзья, погода Замечательная Птица поет Тишина Прекрасно Посмотрим, что там роза Рыжик Рыжик Рыжик идем идем дашка рыжий черешня, черешня. Сколько. Друзья, всем, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь, ставьте лайки, кликайте на колокольчик, пишите ваши комментарии. До новых встреч в эфире! Хорошего вам дня! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес!